Ну, здравствуйте, дорогие друзья. Я Светлана Филатова. Итак, первый фрагмент. А, вообще но ну, я там а, пообрезала конечно же а, много лишнего только самое основное самый главный посыл какой был а, ну у обвинителя да так называемого обвинителя а, в чем там заключалась а, фабула этого всего а, к я не рудковской а, ну пришли с претензиями что она безвкусно ведет свой instagram что она демонстрирует а, пошлые какие-то а, ну вот слишком чрезмерно она показывает свою роскошь а вот это показуха и на самом деле посыл очень правильный сейчас уже вот этот тренд который начался у нас в лихие 90 е когда человек а, разбогатевший да и демонстрируя свою вот эту свое богатство да а, это было раньше ну в тренде да сейчас тренды меняются сейчас это становится не модным неинтересным и вот этой показушные инстаграмные а, вот эти фотографии до да, которые часто не соответствуют реальной жизни мы видим что в инстаграм там такие красоты красавицы красотки и э, неслыханная вообще роскошь а когда мы сталкиваемся с этими людьми в жизни оказывается что обычные люди да вот это вот э, этот гламур который э, просто заполонил э, соцсети да вот эта разница в том что на самом деле и то, что нам показывают э, конечно же она огромная и люди стали уже на это реагировать и стараться ну как вот им это не нравится и сейчас вот посыл э, к Яне Рудковской, но получилось так, что она как бы отвечает вот за этих инстаграмных ну как красоток, да, вот эта вся вся эта показуха, это как бы олицетворяет яна рудковская и а с другой стороны можно сказать сообщество блогеров до да, выступила блогеров журналистов и они стали ей говорить что вот ну это это неправильно так себя вести но на самом деле конечно же в той же европе которая уже много всего вот этого прошла в европе уже это не модно люди наоборот ну, в моду вошла скромность и люди ну стараются не показывать свой достаток ну вот даже посмотреть на королевскую семью они ведут себя довольно скромно они не не афишируют а, те богатства которыми возможно они владеют да и все богатые люди они стараются как-то вести себя более скромно в европе а у нас же продолжается вот этот бум ну это можно объяснить с психологической точки зрения потому что наш народ конечно же натерпелся у нас были войны у нас были голодовки у нас было много всего перестройки э, советский союз уравниловки ну вот это все конечно же когда нам разрешили э, ну, зарабатывать да конечно же многие вот в это окунулись очень и э, ну чрезмерно да но уже все уже эта истерия закончилась уже пора э, становиться более скромными и сдержанными тем более сейчас когда многие люди живут за чертой бедности конечно же афишировать это не надо и посыл в общем-то правильный классный но к сожалению я не знаю либо это под чутким руководством ксении собчак либо это просто так получилось потому что э, вот сторона обвинителей не подготовилась конечно же получилась полная фиаско вместо батла мы получили какой-то фарс а, ну давайте послушаем что обвиняющая сторона а, вменяет рудковской и как рудковская отвечает давайте первый фрагмент я не могу понять почему все это внезапно все эти нулевые так с тобой и остались и что ты хочешь кому-то этим сказать спасибо большое ну вот смотрите напрягла подбородок конечно же ей не нравится но там был, было много чего сказала арина да а, арина у нас холина это блогер довольно интересный блогер я тоже на нее подписана, она очень интересно рассказывает но здесь конечно же к сожалению так получилось что ну немножечко она растерялась ну ладно бог с ним а здесь у яны рудковской что мы видим а подбородок а, но при всем при этом она старается не показывать а, но ну, она получается сейчас в саботирующей позиции наклонила подбородок то есть она не будет сейчас драться очень сильно И она демонстрирует в какой-то степени скромность а, в какой-то степени она можно сказать притихла, до да, притихла перед а, атакой а, она ск пытается скрыть свои какие-то аргументы да она просто слушает она анализирует естественно и анализирует хорошо судя по всему потому что когда она в ответ начала говорить я поняла что перед нами очень умная женщина несмотря на то что э, мы можем относиться к ней как угодно но вот с ее стороны конечно же игра была более профессиональная но э, я объясню тоже почему но а значит что мы видим по невербалике а, челюсть она опустила но подбородок напряжен а, что это говорит это сдерживаемые эмоции сдерживаемый гнев но дальше смотрит вниз это ну можно сказать вина можно сказать просто старается не встречаться взглядом не демонстрировать не показывать свои какие-то козыри которые возможно у нее спрятаны Но вот она слушает у нее саботирующая позиция и вот когда она уже там в некоторые моменты она даже улыбается и улыбается мы поймем почему а, да, впервые вижу, а, Софочка, вы посмотрите потом а, это видео, а, не знаю, там рейтинги ужасные, но тем не менее, а, видео довольно интересное целиком. Но а, давайте все-таки будем... А, так, продюсер Билана. Да, Рудковская это продюсер Билана. А, видите... Значит, что, ну, да, она, конечно же, старается, старается себя сдерживать, сдерживает эмоции, но при этом, смотрите, какое радостное лицо. Она уже знает свою стратегию, она выслушала да, противника, и она знает свою стратегию. Сдерживаемое, можно сказать, презрение, но да, действительно, она здесь ведет себя как человек, у которого есть что сказать, но до, до какого-то времени она придержит что у нее есть сказать то есть подбородок напряжен она будет сдерживать свои эмоции а, да вот пишут а потом еще жена плющенко да это еще и жена плющенко давайте первый плюсик мне поставьте чтобы я видела что вы со мной что вы не плюшки едите потому что мы сейчас все худеем а, значит а я включаю следующее видео и как же отвечает рудковская вот это вот очень очень интересно у меня вообще к вам ребята нет вот видите сразу такое отгораживание эм, она конечно же здесь немножечко прокалывает никаких претензий то есть я не ютубовский персонаж я не читаю практически комментарии ты не могла прочитать мои комментарии потому что у меня за год их четыре с половиной миллиона поэтому все ты она привыкла жестикулировать указательным пальцем что говорит о том что она наделена лидерскими способностями она лидер по натуре и вот вот это вот э, демонстрация она не боится вот так демонстрировать то есть она уже не боится собеседника э, дальше как бы, конечно не может прочитать несмотря на то что она не демонстрирует челюсть она старается ее немножечко опускать для чего для того чтобы ну казаться может быть чуть слабее чем она есть есть, но вот эти вот жесты вот это отгораживание говорит о том что она все таки э, ну, не, у нее есть э, чем драться и она будет драться да, собира... вот а, презрение а, было знаете такая неловкость вот это натягивание вниз с презрением а, действительно 23 олимпийских это мой рекорд То, что говорится видите волосы поправила то есть э, э, гордится вот этим фактом что она собрала 23 олимпийских она гордится это Manny, я просто так софа это что там за комментарии едим едим это... вы вы меня не дразните Софочка. В черном пиджаке в черной юбке как я смотрю вы все только на брендов Адидас там, Гуччи, Так что, ребят, тут не про бренды. Вы тоже все на брендах, они в халщевых рубашках пришли сюда. 30 секунд до конца. Поэтому а, как... вот это сейчас то, что она сказала, это просто Браво! Браво, а, Рудковской, и а, вообще, я не знаю: а, вот в плане командной работы, вот а, эти обвинители они даже не удосужились как-то не знаю, одеться. Не, не в брендах а со вкусом понимаете бренды это бренды я понимаю что в каких-то кругах это ценится но здесь удивлять брендами человека у которого денег очень много она в общем то может себе позволить любые бренды а для того чтобы она воспринимала всерьез она и так воспринимает всерьез раз э, вот сам батл предполагает то что uh, все стоят вот uh, друг напротив друга да поэтому здесь удивлять кого-то брендами вообще неуместно абсолютно и вот этот первый прокол вообще полностью просто фиаско для команды обвинителей потому что вы пришли обвинять э, по поводу вкуса да и э, ну сама арина конечно же я понимаю что у нее наверняка э, ну как бы свой вкус свой стиль одежды да но вот для меня например я человек но ну, мы с ней ровесницы и ну вот я когда у меня вкус воспитывался да у меня было конечно неправильно ну вот чтобы спортивный костюм там с сережками с такими ну вот классика не сочетается со спортивным стилем конечно сейчас другие нормы другие другой стиль и я понимаю что костюм ей идет но здесь конечно же было вот абсолютно неуместно вот если бы она пришла в каком-то классическом костюме да это было бы намного эффективней да но вот она даже кстати я посмотрела у нее на канале она сказала что я хотела прийти там в платье но подумала что вот надо именно в бренде идти но вот это и оказался прокол прокол очень серьезный для всей команды и сразу такое же ну получается сразу отношение, репутацию они просто ну грубо говоря слили в унитаз получается что они сейчас вот стараются доказывать что не надо ничего демонстрировать а сами пришли и демонстрируют свой достаток да мы, мы с вами отлично понимаем что это все но ну, довольно дорого стоит да ну для яны рудковской это копейки для обычного человека это довольно дорого тот же костюм Адидас, да поэтому конечно же здесь было неуместно отстаивать вот интересы обычных людей да вот таким образом придя ну одев надев на себя самые дорогие вещи. А, ну, одни из самых, может быть, дорогих, я не скажу, что это прям самые дорогие, но... А, вот так вот а, дальше слушаем лица по поводу су судьи кто я не могу вас судить и ну, и кстати обратите внимание она говорит с опущенной челюстью да, с опущенной вот это такая уловка грамотных а, людей но ну, вот переговорщиков которые знают что не надо дразнить никого не надо а, ну вот как-то демонстрировать свою силу надо а, просто вот опустить челюсть до да, спрятать свои силы свою волю да вот свои какие-то бойцовские качества можно не смотреть в глаза но при этом она вот прям убивает своими высказываниями она просто уничтожает противника ей даже не надо демонстрировать челюсть не надо ей смотреть в глаза она просто смотрит вниз и говорит как бы такая скромная ну как бы вот очень ну вот в этом плане рудковская правильно себя ведет как грамотный переговорщик как человек который действительно занимается бизнесом и который умеет вести переговоры ну здесь конечно же она молодец если вы меня судите значит вам это нравится но это ваша профессия вы на этом живете. Ну, смотрите, подавленность а уже сразу у Арины видна подавленность. Видите, подбородок напрягла, челюсть вниз. Но здесь как раз она не скрыва, понимаете, она пытается поднимать челюсть, но видно, что а, она проиграла. Она уже понимает, что она проиграла. Вот в этом раунде она, но ну, проигрыш. М да. Живете, вы от этого получаете кайф, а я получаю кайф от того, что зарабатываю деньги и их классно трачу. Видите, в конце она прям вот пригвоздила, можно сказать, противника. Но что могу сказать? Конечно же, к сожалению не подготовились не подго пришли а, с нормальной с нормальным посылом да, из этого можно сделать можно было сделать конфетку можно было как раз вот с помощью этой передачи дать понять что хватит вот этого гламура хватит вот этих демонстраций больше искренности больше нам давайте что контента что вы такие же люди как мы вот это нам надо вот они шли с этим посылом а получается что все вот так вот бездарно сразу же развалилась сразу же пошли какие-то вот коса на камень а, ну что поделать конечно же да прощаюсь за опоздание евгений а, идем дальше следующий фрагмент а, да, да ладно по поводу плюсов а, потом давайте я на самом деле всех люблю я совершенно не в Ютубе, я не знаю даже ну а кстати вот обратите внимание но ну, здесь прям конкретная ложь со стороны рудковской давайте сейчас мы ее поймаем на лжи и несмотря на то что она прям вот вот реально мы ее ловим на лжи все равно вот в контексте всей передачи ну, к сожалению это не не аргумент на самом деле всех люблю а, вот видите у нее вот такой жест она всегда отгораживается мы уже вот я я за ее базовой линии поведения о чем это говорит она всегда э, старается быть немножечко отстраненной она вот вот эта картинка для нее на самом деле которую она в инстаграм показывает это способ защиты защиты она просто ну вот сейчас как сказать когда напряженность в обществе очень сильная, когда большое расслоение общества и э, получается что агрессии много поэтому люди богатые несмотря на то что они там демонстрируют свой достаток но они все равно боятся и стараются быть немножечко отстраненными от обычных людей и вот это у нее уже в привычку вошло вместе с тем как вошло в привычку быть богатой вошло в привычку тоже отгораживаться я совершенно не в Ютубе, я не знаю даже кто сегодня будет а, против меня но видите я не знаю видите говорит отрицательную вещь но качает головой что да и заулыбалась Ну и вот эта ложь вскрылась естественно сразу же но я точно знаю что мне есть что им сказать во-первых я прежде чем прийти на эту программу, посмотрела, кто вы, и посмотрела, кто на вас подписан. И из моего списка знакомых, на, ком, на кого подписана я, а из вас подписан Саша Гудков, с которым я дружу, и Юлиана Караулова с которой да, я прекрасный. работаю. Ну, видите, то есть сразу же идет вот вот это противоречие. Конечно же она врет, а, и конечно же а, в она сказала, что я не знаю, кто против меня. Вообще, когда я смотрела эту программу, думаю, а почему сразу поставили в такие неудобные, а, ну, неравные условия две стороны, да вот. А, Рудковская, получается, идет и не знает, с кем будет бороться, а, а ну другая сторона, они же хорошо знают Рудковскую, они могут ее изучить, и это очень хорошо, да, для них получается что сразу такие неравные условия я даже запереживала за рудковскую думаю ну она наверное проиграет но не тут то было оказалось что все это не, не так совсем не так и в общем то но ну, что и следовало доказать в общем то чтобы поставили знаете вообще после просмотра этой программы мне показалось что там вот прям как будто она прям заказала вот эту передачу потому что со стороны обвинения просто пошел какой-то сплошной трэш вот первый э, секундант со стороны арины посмотрите это э, вот э, так называемый гнойный которого я не я не являюсь его поклонницей абсолютно но периодически мелькает вот это лицо и э, вы знаете я просто разочаровалась полностью в нем как вообще каком-то ну, противнике. вот для батла он абсолютно не подходит он какой-то но ну, давайте послушаем ну, дело в том, что вот у меня позиции абсолютно нет. Поэтому я подумал, как мне поступить. И так вот вы, Ксения, я думаю, скорее бы хотели видеть здесь Оксимирон, и Я буду говорить, какую бы позицию Оксимирон бы имел на этот счет но ну, это просто трэш какой-то знаете как пришел и пукнул в лужу вот примерно так это, это смотрелось да, ну вообще вышел получается вот командные игры к сожалению со стороны обвинения не получилось каждый из них пришел аля звезда вот особенно первый оратор я просто там послушала он просто вот заискивал заигрывал с со, ну, с другой стороной да и вот никаких вообще там какой-то вопрос непонятный ну то есть вот вот что то такое знаете вот не видно было сплоченности каждый из них вышел и просто посвятил лицом а, следующий оратор а, да кстати вот он держит микрофон как будто закрывает рот я бы сравнила это с другим а, актом но не буду по, по разводить но мне очень не понравился этот персонаж вообще потому что но ну, реально здесь командная игра должна была быть вот очень плохо что я не знаю что почему у них не получилось этой командной игры может быть они познакомились буквально перед съемками может быть специально вот так вот срежиссировали до да, чтобы они вот мало знакомые люди до да, собрались и э, в итоге не получилось команды а выиграть ну вообще конечно же командная игра намного лучше смотрелась, когда вот пошла другая сторона вот давайте еще следующий фрагмент следующий обвинитель ян вы мне очень нравитесь ну, вообще, и приплыли, Яна, вы мне очень нравитесь. Ну, может нравиться, это можно сказать за кулисами. Но вот прийти э, и вместо обвинения э, говорить, что вы мне очень нравитесь, это просто вверх вообще. Э, ну, я не знаю чего. Это, ну пришли командой командой вы секунданты вы отстаиваете своего командира да вот Арина вроде бы пыталась драться да но получается что вся команда а, ну мало того что ну они все конечно же оделись неправильно да но плюс еще пошел вот такой вот вот эти заискивания перед э, яной рудковской ну елки-палки вы пришли сюда э, делать шоу вы пришли э, работать вот на перед ну как э, на передачу да и на вот вы пришли с идеей, вы пришли с какой-то позицией, которую надо отстаивать. Но аб абсолютно никакой позиции они никто из них не высказал. Причем предыдущий оратор, вообще даже сказал: У меня нет никакой позиции. Ну, вообще, он сам по себе такой вот беспозиционный. Ну, а что тогда ходить? Мог отказаться. Я смотрела программу Яну Супер. И она действительно супер ну молодцы ну еще один подлезал попу яны рудковской вообще браво браво вообще я не знаю что что произошло почему такую команду собрали ведь реально есть же ну вот здесь посыл как раз вот он он очень правильный он очень своевременный надо дать понять что нам не нужно вот этого лоска нам не нужен этот гламур нам нужна настоящая жизнь нам нужны настоящие люди с их эмоциями с их болями с их какими-то ну то есть чем больше мы видим а, в этих богатых знаменитых людях людей тем больше мы их любим чем а, а вот это вот все вот эта показуха она всех достала и пришли же сказать это ну а получается вот как всегда через попу Да. так следующий фрагмент следующий обвинитель Единственный вопрос у меня к вам. Почему вы думаете, что все блогеры-хейтеры? Потому что это совершенно... А вот, кстати, вот по поводу хейтеров, она облезала уголочек губ. Давайте вот в чатик мне поставьте, кто понял, что это значит. А кто не понял, обязательно приходите на мои три бесплатных занятия, которые будут на следующей неделе. И я вам расскажу, что это значит. Блогеры-хейтеры... Вот видите, вот этот вот жест, а, плюсик поставьте в чатик, кто знает, а минус, кто не знает. Я пока вот это приберегу вот эту информацию, вижу, что вы уже все мои а, уже люди, которые все хорошо знают физиогномики. И вот а вы понимаете, что она, конечно же, вот хейтерство это а, ее можно сказать хлеб. Невербально она прокололась опять-таки, но а, да, она хотя бы как-то вот активно стала а, выскакивать высказывать да, до свою позицию и это уже хорошо потому что а все все остальные там просто грубо говоря лизали задницу рудковской я прошу прощения но но это так и выглядит а вот единственная кто вот как-то высказывался да вот четко формулировала свою позицию Арина да она старалась да она прокололась с одеждой да она там допустила какие-то ошибки но тем не менее она пришла бороться все остальные пришли просто вот показать себя, получить долю хайпа, и вот хейтерство, конечно же, в данном случае для нее очень лакомая конфетка. А, да, вот вижу и минусы. Потому и что плюс. это совершенно вижу и минусы, и плюсы. Кто поставил минус, то пожалуйста, не пропустите. У меня будет три занятия на следующей неделе бесплатных, и там я вам все расскажу по поводу этого облизывания губ в уголках. А дальше. Она не так, и то, что вот вы очень много работаете я прекрасно понимаю но и другие там люди и также и блогеры там медиа люди да они тоже много работают. в общем короче единственное что мне не понравилось что вы унич уничтожаете чуть-чуть а, чужой труд а так больше вопросов нет вопрос ну конечно же здесь сравнение надо было привести более резкое по всем правилам вообще батла надо было здесь привести сравнение а, с человеком из глубинки который получает небольшую зарплату и на нее живет и он тоже работает не только рудковская работает вот, вот что надо было сказать она сравнила с блогерами блогеры а, у тех людей которые живут в, блог, в глубинке до да, а блогеры тоже считаются людьми зажиточными а, и блогеры считаются тоже может быть бездельниками да? Да, безусловно, мы работаем, мы очень много выполняем работы, но эта работа больше умственная, а, а не физическая. Мы не не копаем лопатами, мы не носим а, тяжести, мы не ухаживаем за больными, мы просто вот а, делаем контент, да, ну не просто, конечно, мы работаем много, но все равно сравнивать, а, ну два богатых человека, да, сравнились, а вот наш, ну вот для основной массы населения, которая сейчас вот смотрит этот батл а вот обе стороны считаются зажиточными обе стороны считаются богатыми и здесь получается богатые с богатыми спорят просто один более богатый другой менее богатый но это просто вот как-то совсем несправедливо вот это конечно же привело к тому что это видео сейчас вот такое антирейтинговое но опять-таки здесь возможно что замысел ксюши собчак очень грамотный либо недоработка обвиняющей стороны но вот что то Тут не так пошло, понимаете. И что пошло не так, мы понимаем с вами что? Но сделать уже ничего нельзя. Ну, кроме как другой какой-то батл организовать, и уже может быть. Ну, не знаю, что дальше, как дальше будут развиваться события. Но то, что сейчас мы видим, это сплошной фарс. Это сплошная какая-то, знаете, мышиная возня, которая ни к чему, вообще ни о чем, понимаете. Ну, вот это, конечно. А, не очень приятно получилось. Но дальше идем. Следующий обвинитель еще один обвинитель. читаете ли вы, что, например, Итери тут беридзе отбирает у детей детство? Я, например, так не считаю. Что считаете вы? Ну, вообще, в тему просто в тему. Но причем тут отбирает детство у ребенка, не отбирает. Ну, то есть, вот абсолютно, ну тут наоборот надо показывать, но зачем вы показываете ребенка, да, да, может быть у вас там свои взгляды, но ребенка показывать вот в таком ракурсе, может быть он не хочет там, ну может быть вот это сказать надо было, а не то, что вы отнимаете у ребенка детство там, ну вот как-то так тоже не, не аргумент, тоже вот что-то вот не, не сработало, не отозвалось, не знаю как у вас, ну не, не знаю, но вот все все обвинители оказа сели в лужу да а, причем кто-то по глупости кто-то просто с целью подлезать одно место ну и вот как то так вообще обвинение так и не произошло а ну а дальше что пошло а теперь выступает другая сторона да уже те кто заступаются за яну рудковскую и здесь уже мы видим четкую командную игру обратите внимание как выстроена подача контента сначала идет злой полицейский смотрите вот сейчас злой полицейский выходит она такая, какая есть. Яна Рудковская. Вы сами на нее смотрите, а потом задаете ей вопросы и даете советы. Я могу сказать о себе. Я подписана и вообще, в принципе, смотрю те интервью, там телевизор, там не смотрю, да, например. Ну, кстати, по поводу телевизора у нее прям четкое презрение было. Поставьте плюсик, кто увидел. Какие-то программы могу смотреть. То, что мне нравится. Зачем смотреть на человека, если он вам не нравится? Я, например, не наблюдаю за людьми, которые мне не нравятся но ну, она четко позицию сформировала да и вот в этой позиции есть удар есть прям вот то чем она ужалила она прям жестко ужалила обвинительную сторону а, до да, плюсики кто увидел презрение кто не увидел давайте еще раз включу она такая какая есть яна рудковская вы сами на нее смотрите а потом задаете ей вопросы и даете советы я могу сказать о себе я подписана и вообще в принципе смотрю все интервью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 видите там и презрение вот когда смотреть на человека и вот такие злые глаза и улыбка вот это как раз презрение получается ну вот злой полицейский вышел а потом вы знаете я думала иосиф пригожин будет злым полицейским учитывая то как мы с вами разбирали его в программе алена блин да как он эмоционально там размахивал руками я уже знаете вжалась в сиденье как, в стул когда смотрела думаю сейчас начнется вообще мочилово. Да, я, я думала, сейчас начнется шоу. Да, я, я побоялась вообще за, за сторону обвинения. Но смотрите, он как раз выступил добрым полицейским. Иосиф Пригожин, продюсер, коллега Янкоску. Стоп. Вопрос, можете Карине, если вдруг кому-то из секундантов ну, хотите, может, ну, вы знаете, у каждого Абрама своя программа. Поэтому <laughs> каждый занимается тем, чем он хочет. Я хочу сказать, что на самом деле Яна является примером для многих девчонок и женщин. Она добилась успеха и приехав из небольшой. Ну вот насчет примера, он с неловкостью это сказал, но все-таки, скажем так, подсознательно он не совсем ее считает примером. Большего города стала себя реализовывать. В нашем цеху у нас одна женщина, девушка. Мы с ней всегда, как фронтовики, всегда революционеры, готовы идти на любые истории. Я... Смотрите, я, она поправляет волосы. Причем, смотрите, волосы она поправляет, а их как бы натягивает на лицо. Она смущается. Это смущение, но при этом она красуется. Волосы это вот как раз а, красуется. Красуется, но смущается при этом. Хочу сказать, что и вы правы, и я направа. Ну прям знаете, как в анекдоте. Два еврея пришли к Равину, э, к равину чтобы он разрешил их спор. А, Реви, я тебе говорю, что, э, на ть, э, что на небе луна. Ты прав. А он говорит, что это месяц. И он прав. Жена Равина кричит с кухни. Так как же так вообще? Не могут быть оба правы и ты права вот то же самое сейчас вот как в том анекдоте сказал иосиф пригожин то есть вот получается что он просто знаете помирил по сути он пришел и помирил а, обе стороны и знаете он на самом деле сделал большущую манипуляцию манипуляцию причем такую грамотную такую вот а, хитрую которая, скорее всего, его часто спасает. Он же продюсер, э, как же, также и Яна продюсер. И вот я поняла, что эти люди, они э, очень стреленные воробьи в плане манипуляций, да. Вот, вот это вот прям сильная команда, сильнейшая команда, тем, что они как раз коммуникаторы, они настоящие люди, которые работают с возражениями. Смотрите, он пришел и сразу, э, что он сделал? В первую очередь он присоединился да я понимаю и вас я понимаю и, и ту сторону да то есть он присоединился он сказал мне ваши боли понятны то есть вот это первое присоединение дальше он сбросил эмоциональное напряжение он э, вот после этого разговор пошел более мягко вообще батл закончился на нем он прям пошел ну он пришел и он разрядил обстановку если был, было какое-то напряжение до него то это напряжение спала он просто расслабил противников и вызвал ну вот сбросил эмоциональное напряжение и раз вызвал доверие вызвал доверие и тех, ну вот уже с ним пошел диалог, э, ну как бы вообще без обвинения, вообще обвинения закончились, понимаете, уже пошли оправдания, и уже пошли э, со стороны э, тех, кто должен был отвечать, да, со стороны э, команды Яны Рудковской, пошли уже нападения. То есть получается, что э, вот э, это был переломный момент, когда вот... в э, можно сказать сражение перешло в другую вообще сторону да и пошло уже пошла контратака причем уже такая грамотная спланированная контратака понимаете тут очень грамотно вообще все выстроено со стороны вот как раз Яны рудковской к сожалению команда вот которая была обвинителем она не подготовилась но естественно она не подготовилась потому что э, со стороны яны рудковской здесь люди которые давным-давно друг друга знают они даже не сговариваясь могли бы даже вот так сыграть они ну действительно люди хорошо знакомые с другой стороны вышли э, блогеры которые ну вот мы например ну я тоже блогер по сути и мы сидим вот общаемся мы не общаемся в диалоге мы даем свою информацию да а дальше уже общаемся в диалоге в комментариях не с живыми людьми мы не не считываем допустим э, эмоции да мы не э, не работаем с возражениями на уровне диалога мы работаем с этими возражениями уже в комментариях понимаете и здесь конечно присутствует вот со стороны блогеров некогда, а некая оторванность от реальности к сожалению вот им бы как-то сплотиться как команде и они могли бы нормально но ну, выстроить какую-то систему стратегию да а здесь к сожалению получилось так что силы не равны, а, и не равны оказались они в сторону как раз вот не в ту сторону как нам сначала в начале передач когда яна рудковская сказала что я не знаю с кем я буду бороться я подумала боже мой а как вообще как вообще выпускают вот такие вот что она скажет вообще ей же надо изучить противника самое главное э, ну вот в любой борьбе да ну там в, в войне э, предстоит же бой да надо изучить противника какая-то разведка должна быть произведена для того чтобы было интересное шоу для того чтобы реально э, ну это же принцип да нужно же отстоять свою и думаю как это она не знает но она конечно же в процессе шоу раскололась до да, сказала что на самом деле она все знает и она изучила тему но получилось так что все таки ну вот вот имеем что имеем а вот э, елена пишет они в разной возрастной категории нет кстати они не в разной возрастной категории я посмотрела э, Арину, э, они примерно в одинаковой возрастной категории э, поэтому э, в разных э, социальных немножечко слоях может быть э, и вот э, разная сфера деятельности если со стороны рудковской там вот реально бизнес реально переговоры реально работа с возражениями то здесь получается просто но ну, какой-то контент мы выдаем до да, блогеры и вот вот этой работы не хватает вот этого диалога со слушателем это и это конечно же очень сильно ну вот теряется хватка в этом плане и и это к сожалению ну надо признать надо вот ну а что делать конечно же вот такая история а дальше ну и следующий оратор конечно же да кстати вот по поводу манипуляций которые произвел пригожин да а вот у меня если вам будет интересно можете под зайти и приобрести мой курс по речевым манипуляциям это я так к слову буквально под этим видео помещу ссылочку потом если вам будет интересно пройдете в течение 24 часов со, со скидкой приобретете а, значит что касается вот дальнейшей да, дальше что а дальше вышла еще тяжелая артиллерия да то есть злой полицейский вышел опять и давайте посмотрим Посмотрим, что с, э, злой полицейский, как он вот э, действовал. Смотрите, претензии. Вот вот претензии. Яна э, хвастается. Яна что-то говорит неправду. Какой конкретно вред вам это наносит? Моральный, физически, что? Что происходит? Вот вы видите, да, вы видите картинку в, в инстаграме. Мысли какие да, да, у меня есть абсолютно четкий ответ. Вот люди, которые называются элитой. Ну, как бы, интересный пример для меня представляют любые люди, но если мы сейчас говорим об этой истории, да, здесь есть много разных подразделений. Президент, чиновники, mm -hmm. богачи, ну, которые бизнесмены, там, миллиардеры, миллионеры и так далее, ну, то есть бизнес какая-то элита. Или это шоу-бизнес, обычно связан с тем, что за музыку и так, ну, кого продукта нет. А, кстати, обратите внимание, как стоят. А, Рудковская не демонстрирует своего недоброжелательства, да, она вот как-то так на нормально держится, да, а вот человек, который, а, ну, можно сказать, более по-злому настроен, а сразу видно, челюсть вверх руки закрыты да? А слушает э, с, вот э, эмоция ну вот злость прям э, ну вот если бы так прям ну, ну злость прям в ней клокочет да а, очень эмоционально вовлечена почему потому что ну, вы знаете яна рудковская э, дольше является богатым человеком и она как-то уже привыкла к этому э, к тому что там недопониманием э, со стороны людей э, к тому что ну вот вот так вот воспринимается у нас э, богатство да и она уже привыкла э, ну вот как-то так скромнее себя вести, чтобы не не выпячивать. А вот э, кто кто это я не помню, как ее зовут, я прошу прощения. Э, но вот она, видимо, не так давно разбогатела, и поэтому она вот за свою э, точку зрения она готова драться. Если Яна она готова вести диалог, то здесь готовность драться. Вот в чем э, чем они отличаются? если делают хорошие или нет, да? Сейчас у нас есть блогерская элита, Инстаграм элита, Ютуб элита и так далее. Это люди, которые существуют в медийном пространстве. Да, можно Какую за... ответственность вы на нее возлагаете? Ну... За что? За вкусы? Смотрите, скрестила ноги, а, ну вот уже эмоционально закрылась, она выслушала, да, выслушала, и сейчас уже идет в наступление конкретное. За, может быть, какие-то социальные моменты. Хорошо, про детей сказали. Да, Слава да, КПС да, сказала, вот, вот я... да, да, Почему так... Яна должна быть ответственна за этот вопрос? На что государство она... нет, нет, нет, нет, которое помогает с одной стороны, детям? сама, как бы, в принципе, конечно, не должна, но я говорю, что у нее есть э, медиа, вот ее инстаграм — это тоже медиа, да от которого я, как человек, могу ожидать чего-то и высказываться на тему того, Она почему я... Смотрите, напряженное нижнее века, отвращение. Вот Алена здесь ну, довольно опасно выглядит. Когда мы видим вот такую вот эмоцию, вот так вот, так вот, с отвращение с напряженным нижним веком, это говорит, что человек вот прям готов, готов драться, готов отстаивать себя, и у него прям очень серьезные планы. Ну вот, довольно опасная эмоция. Знаешь что-нибудь? Ну Скажите, я же слушайте, ну как бы если вы вот, даже каждая... а, видите челюсть вниз но ну, она уже понимает что она проиграла вот в этой в этой схватке опять проигрыш сюда идет и мои четыре слова будете повторять этот вопрос я на него лучше не отвечу ну, вот вот получается что а, ну вот пошла тяжелая артиллерия опять а, иосиф так вроде бы переломил ситуацию с помощью вот такого вот небольшого реверанса в сторону противников но этот реверанс он тоже имел а, цель определенную и он ее тоже достиг он расслабил собеседников и дальше пошла опять тяжелая артиллерия и уже вот борьбы как таковой нету уже сломлен сломлен еще на моментик даже ну вот первый удар очень серьезный нанесла Яна, когда сказала а что вы все в фирме пришли вообще если вы здесь отстаиваете хороший вкус да вот это не демонстрацию своего достатка потом вот иосиф пригожин и дальше пригвоздила можно сказать алена и вот дальше уже даже в принципе ну как бы все все они проиграли а дальше уже там мочилова пошло вот обвиняющей стороны а, в сторону а, обвинителей так называемых а, ну вот еще а, следующие удары уже ну их даже можно не перечислять но один из них чисто вот такая женская шпилька со стороны яны рудковской она как бы так челюсть опустила так скромно себя ведет но при случае конечно же чисто по-женски она умеет умеет под вот так вот такую занозу ввинтить вот смотрите как интересно здесь вопрос номер один можешь сказать что на твой взгляд является пошлостью, пошлостью дурным вкусом можешь описать что это ну мне кажется что главное вообще в принципе это конечно Перебор в чем-то, да? Вот вы говорите про мой дом, Арин, вы даже не были у нас дома. Вы, может говорить про один или второй дом, у нас несколько домов. Два. Давайте к определению, секунду. Нет. Вопросы может, сейчас задают не Арина, забудь обойтись. Да, да, да, вот нет. стою и, я, и, да. Ксения Собчак, и спрашивайте, я нарушила... Что такое пошлость? Что такое пошлость и а -а -а. дурной вкус? Вот смотри, мне кажется, что э, излишний, например, давай, давай вообще вот в одежде, да, излишний показывать грудь. Для меня это пошлость. У меня большая на, грудь... На моем uh -huh. уровне. Мне, Нет, подождите, это... я говорю, у меня большая грудь, это для меня всегда была проблема. То есть все мечтают, я наоборот хотела бы маленькую, потому что какое платье не одень, оно все время вываливается, эта грудь. То есть я ты время... прямо бы дала такое определение, пошлость – это показывать грудь? Нет, вы, когда очень сильно открыта грудь. Для меня, вот, например, есть у Филиппа Плейна, все девушки, они все ярко так оголяют грудь. Я вот себе это не а представляю. А если дать более? Но смотрите включая даже то что оператор прям специально вот так в замедленной съемке снял вот так прям камеру спустил на это и показал то есть вот прям знаете такое ощущение что это прям заказ яны рудковской что специально вот эту команду обвинители да вот так вот собрали как-то завлекли всех вместе в последний момент их всех свели они друг друга не знают толком они не ну, не сориентировались абсолютно и вот вот как то так вот очень похоже на заказуху и видимо поэтому э, ну вот такие малые рейтинги на самом деле задумка классная задумка просто шикарная вот сейчас как раз созрела вот именно то время когда надо как-то нам э, ну вот скромнее показывать свое богатство не показывать этой показуй ну вот этого всего что к нам пришло вместе с перестройкой да мы уже нахавались мы уже 20 лет э, даже больше до да, больше 20 лет и Этим, ну, наедаемся да уже уже вот здесь стоит вот это все хватит хватит демонстраций, хватит вот этого всего масок носить давайте будем людьми и вот посыл то хороший и могла бы получиться классная передача если бы вот ну, так вот не пошло все через одно место как бывает часто ну и вот в данном случае конечно же дальше там пошли уже просто ну понимаете уже вот эти переломные моменты мы с вами просмотрели и знаете знаете, у Пушкина интересно высказывание пошлость это то, что пошло в народ. А вот действительно еще Минандер сказал замечательные слова в споре часто побеждают дерзость и красноречие, а не истина. Вот здесь как раз это и произошло, к сожалению. Понимаете, истина вот в этом споре не победила, и поэтому вот мы как зрители, как слушатели мы разочаровались, потому что мы ждали, что победит все-таки истина. Мы, ну, может быть даже, ну как сказать, я бы лично не хотела каких-то вот таких может быть это и хорошо да что никто не поссорился особо но для шоу это конечно отвратительно мы хотели посмотреть шоу а получилось что мы увидели как вот эм, обвинители как бы <тых> тех кто заступался за нас с вами э, увидели как их получается что ну вот уни унизили до да, победили а, ну, увидели что мы мы как бы проиграли и поэтому вот так вот мы отреагировали конечно же я думаю что ну это видео а, оно, она как-то может быть даже затеряется в просторах интернета и снимется какое-то другое видео а, такого же формата может быть даже но а, действительно там где истина восторжествует потому что вот все таки ну вот мне не хватило этого а, да ну что хочу сказать видела в чате кто-то спрашивал по поводу книги моей а, вот пожалуйста подписывайтесь вот на эту на мою рассылочку здесь сразу при подписке я тоже ски, скину ссылку а вы сможете получить подарок этим там как человека распознать а, и значит сможете приобрести мою электронную книгу за 99 рублей единственное когда вы оплатите если вдруг вам не придет сразу книга проверьте свой спам потому что часто бывает что падают письма в спам поэтому вот проверьте кроме того будут приходить еще подарки и я вас обязательно оповещу когда будет ну, вот будут приходить через какое-то время еще подарки и я оповещу когда буду проводить бесплатные три занятия а, три занятия по физиогномике, где вот как раз вот по поводу уголочков рта расскажу а, про рожки расскажу там очень очень интересные фишечки которые но ну, те кто уже давно со мной те уже знают а кто еще не, недавно кто только а, зашел к нам на канал пожалуйста и на канал подписывайтесь и на эту рассылку подписывайтесь и вообще будьте с нами мы здесь почти каждый день делаем разборы вот таких вот интересных интервью интересных батлов да и ну, давайте скажите мне, пожалуйста, вот свою точку зрения, вот прям напишите, а вот что вы думаете по поводу вот этого батла, да? А что это, вот как как ваше мнение, да? Вот если в комментариях вот дальше, а когда у нас закончится эфир, в комментариях напишите, что вы думаете по поводу этого вообще батла. Если вы не смотрели, обязательно посмотрите. А, ну вот я я свое мнение высказала. Под, э, ваше мнение так. Такое же, как мое, или у вас как-то по-другому а, сложилось а, отношение? А, так, самим-то не смешно все это. А, так, так, так. А что именно смешно? А, ну, в принципе, я рассматривала больше, вот больше а, с точки зрения невербалики, и с точки зрения манипуляций. И вот этот вот переломный момент мы с вами отследили вот этой вот ну этой борьбы, этого боя, да? Мы как наблюдатели просто сейчас посмотрели вот на эту конфликтную ситуацию, казалось бы но конфликтности там конечно не хватило а пишут заказуха от яны а вообще не поняла юмора а показуха какая-то книга класс мне помогает здорово хорошо я очень рада на благо а читайте а так такое же мнение как и у вас у меня а, так battle цирк да совершенно верно светлана здравствуйте я новичок на стриме я очень рада кто новичок пожалуйста подписывайтесь если еще не подписаны а, если уже подписаны ставьте лайки дизлайки я не знаю оценивайте да согласна с вами полностью точно а, да ну хорошо ладно спасибо большое вам за внимание да еще а по поводу вообще как вам сегодняшний разбор а, понравился по десятибальной оценке традиционно оцените а если будете в записи ну вот для тех кто будет смотреть записи тоже в комментариях напишите свое мнение а, ну вот что, что может быть надо мне улучшить на своем канале а я очень внимательно читаю ваши комментарии отвечаю а, кого разобрать обязательно сигнализируйте какие интересные интервью где выходят а я у меня есть уже там какие-то наброски до да, интересных интервью но опять-таки если у вас какие-то еще пожелания пишите в комментариях я с удовольствием их буду рассматривать а, надо повторно посмотреть а, но мне не интересно все это буду смотреть записи очень жаль что не успел а, Да, очень жаль но ничего страшного мы будем еще проводить стримы а, но ну, выходные я думаю уже теперь потому что завтра я занята а, так качество связи супер но я рада что качество связи сегодня не подкачало, не батл а ерунда какая-то ну да действительно батл конечно разочаровал но нам с вами как людям а, изучающим невербалику изучающим манипуляции вот этот батл очень много показал я так считаю я именно поэтому и стала рассматривать а, конечно же хотелось бы другого результата но даже с этим результатом нам есть на чем а, учиться а, так ой спасибо большое светлана вы единственный мастер в этом профиле ну как минимум я единственный мастер на своем канале так так так так а вы получали мой коммент подождите так так так Не, не поняла о чем вы так разберите антона с так ну посмотрим так благодарю вас за разбор ладно все надо закругляться спасибо вам большое за внимание спасибо за то что вы со мной не забывайте ставить лайки подписываться на мой канал не забывайте ставить там колокольчики чтобы не пропускать я со своей стороны ну вот если вы подпишетесь, вот вот здесь вот ну я ссылку дам я сейчас стала оповещать всех когда выхожу в эфир я прям рассылку делаю и но ну, есть возможность у людей заходить то есть чтобы вы не пропускали наши стримы поэтому пожалуйста подписывайтесь ну в общем будьте всегда с нами для того чтобы быть в курсе того что люди не договаривают мы же с вами читаем между строк Все, я вам желаю любви благополучия процветания ну, всего самого самого доброго светлого хорошего и прощаюсь с вами на сегодня пока пока